Привет, друзья! Хочу представить вашему вниманию небольшое видео, которое снял для нас участник проекта, Алик из Нальчика. Алик, большое тебе спасибо за работу. Я больше чем уверен, что ролик окажется очень полезен многим из нас. В этом видео Алик рассказывает о оцинковке в домашних условиях своими руками металлической поверхности. То есть это может быть и машина, и любое изделие из железа, которые мы хотим защитить от воздействия жавчины, коррозии и вообще внешней агрессивной среды. Меня как перекупщика, а в первую очередь как простого автолюбителя, который ремонтирует авто своими руками, способ очень заинтересовал, и я считаю, что он окажется полезным, нужным, и многие возьмут его на вооружение. Пожалуйста, посмотрите и дайте свою оценку. Всем привет! Это видео для канала «Секреты перекупа», и речь пойдет об оцинковке железа. Можно оцинковать кузов автомобиля, ну, не весь, конечно, но небольшие участки можно. Для этого нужна паяльная кислота, цинк -хлор. Вот она. Можно купить ее в магазине радиодеталей, можно сделать самому в соляную кислоту. Кидать кусочки цинка до тех пор, пока э, не остановится реакция. В общем, пока цинк не будет растворяться и не перестанут выделяться пузырьки газа, то есть водорода. Вот, нужен будет электрод цинковый. У меня вот он, он, стаканчик соляной пальчиковой батарейки. Кусочек ткани небольшой или ваты провод подсоединяем провод к плюсу аккумулятора скидываем клему плюсовую накидываем провод минус остается на своем месте масса на кузов автомобиля и вот зачищаем металл убираем всю ржавчину вот тут я уже пробовал делать вот видно вот здесь оцинкованная поверхность здесь голый ну железо Берем, окунаем, пропитываем, в общем, эту ткань паяльной кислотой или жидкостью, кому как удобно. И вот, вот видно, реакция чуть идет. В общем, вводим. У кого есть терпение, может, конечно, и весь элемент так сделать, но я его применяю, когда во время ремонта вскрываю до металла краску и вот таким образом обрабатываю. Вот, грубо говоря, все потом все это смывается водой. Кто хочет перестраховаться, может слабым щелочным раствором, питьевой содой, раствором питьевой соды, все это дело промыть и все. В общем, цинк. Я допустим его беру с батареек солевых. Ну, можно говорят в старые карбюраторы вот советские тоже сделаны из цинка вместо аккумулятора. Можно использовать зарядное устройство. Сейчас покажу кусочек. Вот на этом месте вот была такой рыжик был жучок. Я его когда-то зачистил, в общем, зацинковал. Вот так машина уже полтора-два года. Вот по кромке, вот и вот эта точка. Но до сих пор ржавчины нету. Машина года два так ездит. Все, можете попробовать у себя на чем-нибудь для начала. Потом можете, если будете ремонтировать уже вот таким методом. Как дополнение или замена эпоксидной грунтовки. Очень хорошо. Все, на этом спасибо за внимание. Пока. До встречи на канале.